Привет, посетители! Добро пожаловать обратно в другое видео. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы нам оказали. Миссия состоит в том, чтобы сделать психологию и психическое здоровье более доступное для всех, и вы помогаете нам в этом. Так что спасибо вам. А теперь вернемся к видео. Вы когда-нибудь были с кем-то, кто вам действительно нравился, но не мог вынести некоторых их привычек или склонностей? Возможно, они всегда отвлекаются, когда вы вместе или они очень легко ревнуют. Хотя есть привычки, которые помогают укреплять отношения, например, общение с вашим партнером о том, что вы чувствуете. Есть еще и привычки, это может негативно повлиять на ваши отношения. И они встречаются чаще, чем вы думаете. И если мы не осознаем эти тенденции, могут способствовать созданию негативной среды для вас и вашего партнера, что в конечном итоге навсегда положит конец вашим отношениям. Итак, чтобы помочь вам предотвратить это, вот семь вредных привычек, которые могут разрушить отношения. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы напомнить вам, что это видео предназначено только для образовательных целей и не подразумевает, что это привычки, которые определяют, должны ли вы или не должны прекращать свои отношения. Если вы распознаете какую-либо из этих привычек в ваших отношениях и чувствуешь, что это причиняет тебе страдания, мы рекомендуем поговорить с вашим партнером или кто-то, кому вы доверяете, чтобы получить поддержку. Номер один. Постоянно сравнивая с другими людьми, включая и бывших. Ты все еще много думаешь о своем бывшем? В то время как некоторые расставания могут быть болезненными и трудными для преодоления, важно, чтобы вы сначала справились с этими чувствами перед вступлением в новые отношения. Если нет, то вы можете в конечном итоге постоянно сравнивать своего нового партнера к своему бывшему и же разочарование всякий раз, когда они делают что-то по-другому. Ваш партнер – индивидуальное лицо со своими собственными симпатиями и антипатиями. И это важно, вы принимаете их такими, какие они есть, и не то, как они сравниваются с другими, как твой бывший. Номер два – позволить ревности взять верх. Вас когда-нибудь одолевала ревность? Хотя это довольно распространенное явление – чувствовать себя немного собственником по отношению к своим близким. Он может стать токсичным, когда вы позволяете этим чувствам ревности, чтобы полностью овладеть тобой. В конечном итоге вы можете заподозрить или усомниться в доверии своего партнера и лояльность к вам, и начинают переступать ваши границы и вторгаться в их частную жизнь. В конечном счете, если эти на чувства не обращают внимания или общались должным образом, это может привести к полному разрыву отношений. Номер три. Не быть в настоящем моменте. Чувствуете ли вы, что ваш партнер отвлекается, когда ты тратишь качественное время вместе? Быстрый темп жизни, особенно когда вам нужно балансировать дома и рабочие роли, могут привести к тому, что у пар развиваются привычки, например, ловить еду на ходу или работают на своих телефонах в постели. Это может привести к тому, что любой из партнеров почувствует себя непризнанным и недооценивается, и приводит к трениям и дистанции, чтобы развиваться в ваших отношениях. Номер 4. Ложь своему партнеру. Вы когда-нибудь лгали своему партнеру, потому что ты верил, что правда причинила бы им боль? Верите ли вы, что это делается для их защиты или что в их интересах не знать правды обман вашего партнера может привести к возникновению проблем с доверием и привести к разрушению ваших отношений в долгосрочной перспективе. Номер пять. Неудачное время для обсуждения. Когда-нибудь случалась ссора, которая случалась в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте? Может быть, у вас был долгий и напряженный рабочий день или вы находитесь в присутствии коллег или друзей? Беседы, связанные с серьезными, а у важных дел, есть свое время и свое место. Чтобы поднять этот вопрос, когда вы или ваш партнер уже испытывает стресс и перегруженность, может в конечном итоге привести к тому, что вы чувствуете себя униженным и смущенным. Номер 6. Принимать своего партнера как должное. Признает ли ваш партнер то, что вы делаете для него? Может быть, они не говорят вам спасибо так много, как следовало бы потому, что они привыкли ожидать благоприятного отношения, или вы начали ожидать, что они придут к вам на побегушках и по вашему зову. Очень легко принимать кого-то как должное, особенно если у вас были отношения в течение длительного времени. Отказ признавать или ценить усилия вашего партнера в ваших отношениях может в конечном итоге навредить вашим отношениям в долгосрочной перспективе. И номер семь. Комментирую о том, как вы выглядите в негативном свете. Делают ли они ехидные замечания то тут, то там о твоей внешности? Когда вы находитесь в отношениях с кем-то, особенно в течение длительного периода времени, ты будешь выглядеть по-другому, чем ты делал, когда вы впервые встретились. Может быть, вы изменили свою диету, начали заниматься спортом или развелось заболевание. В любом случае, комментируя внешность друг друга оскорбительным или подлым образом, может оказать серьезное влияние на самооценки как вас, так и вашего партнера. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на ваши отношения, возможно, на грани прекращения отношений. Вы замечаете какие-нибудь из этих привычек у вас или вашего партнера? Если это так, то признание этих тенденций является первым шагом в улучшении ваших отношений. Если вы найдете это видео полезным, обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кто тоже мог бы извлечь из этого выгоду. Не забудьте нажать кнопку «Подписаться» и значок колокольчика «Уведомления». Использованные ссылки и исследования в этом видео добавлены в описании ниже. Большое спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в нашем следующем видео.